Так, давай, давай, давай. Сюда. Так, ладно, нормально. Прошел быстро. Так, это был хороший забег. Ладно. С вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока.